Но перед началом видео я хотел бы вас попросить, чтобы вы подписались на человека, который сделает анимацию. Это мой подписчик, он мне сам лично предложил сделать такой коллаб. В общем-то, давайте добьем у 2000 подписчиков. У него выходят достаточно прикольные видосы, поэтому ссылочка в описании. Заходите, переходите. Ну а вам я желаю приятного просмотра. Всем привет, ребята! Это соленая сосиска. И представляете, это мой первый хин, подписчики. Ставьте лайки, блять. Это дис. Бум, это Лада. Бум, а это Лада. Лад это бумага, а бумага это бумага. Это Лада. А это Лада. Лад это бумага, а бумага это бумага. Хэллоу кис. Я молодой если Я сияю ярко будто толпы детских идей. Радости на яйцах Yey. будем ебаться. Uh. А если кнопка серая, и надо измениться на красную. Okay. Долбоёб, долбоёб, долбоёб, долбоёб, долбоёб, долбоёб, долбоёб, долбоёб, долбоёб, долбоёб, А вы, если вы забыли, то А4. Долбоёб. Okay. Э, это ладно. <клышь> А это Лада, yeah. а э, бумага это бумага, блять. Yeah. Это <Bali> а это Лада, а это Лада. Если вы забыли, <Bali> uh, это Лада. <ringe> долбоёб, долбоёб, долбоёб, долбоёб, ещё долбоёб, <pareil> ещё долбоёб, блять, три долбоёба. Долбоёб, <speaking benveni> долбоёб, долбоёб. А если <hopeadomo> вы забыли, блять, А4, долбоёб, долбоёб. <speaking percent unserem language>